Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Брянские таможенники изъяли 65 килограмм вяленой свинины, которую через мапы Новой Юрковичи в России пытался вести гражданин Сербии. Мясо он спрятал в инструментальном ящике полуприцепа. Санкционную свинину изъяли и уничтожили. Кроме мяса, мужчина также перевозил 50 килограмм сербского сыра, на который не было сопроводительных документов. Товар вернули туда, откуда он приехал, сообщает пресс-служба брянской таможни. Пока медики работают днем и ночью, чтобы спасать людей в период пандемии, буржуазные ставленники решили присвоить их деньги себе. А зачем им функционирующая бесплатная медицина, когда они сами пользуются платной? Министерство финансов Свердловской области опубликовало проект бюджета на 2021 год. В следующем году региональные власти запланировали получить доходы в размере 259,1 миллиарда рублей и потратить 299,7 миллиардов рублей. В таком случае дефицит бюджета составит 40,6 миллиардов рублей. Несмотря на пандемию коронавируса, на здравоохранение в 2021 году планируют потратить на 2 миллиарда рублей меньше. В 2020 году в бюджете закладывали 28,1 млрд, в новом году будет всего 26,2 миллиарда. при этом на скорую помощь на следующий год заложили 1,3 млрд рублей. Для сравнения, в 2020 году было 1,6 млрд рублей. Кроме того, на покупку новых машин для скорой направит 133 миллиона рублей, что на 4 миллиона меньше, чем в 2020 году. При этом по программе «Патриотическое воспитание» на мероприятие национальной обороны вместо 47 миллионов рублей регион потратит 61,2 миллиона рублей. Расходы на функционирование законодательных и представительных органов вырастут до 613,4 миллионов рублей.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 Проект закона о реформировании системы накопительной пенсии поступит на рассмотрение в Нижнюю палату Российского парламента в начале 2021 года, пишет парламентская газета. Согласно документу, копить себе на старость граждане России будут добровольно. По информации издания, идея реформирования накопительной части пенсии принадлежит заместителю главы Минтруда Андрею Пудову. Он, в частности, рассказал о том, что переход на добровольную систему коснется 7,9 миллионов человек. С точки зрения депутатов, накопительная пенсия должна быть не внутри пенсионной системы, а носителя добровольный или корпоративный характер. Напомним, что с 2014 года в Российской Федерации действует заморозка накопительной части пенсии. Средства на счета россиян не поступают. В ближайшее время Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законопроект, продлевающий эти правила до 2023 года включительно. Последние завоевания социализма, такие как бесплатная медицина и пенсии, уходят в небытие, и это неудивительно, ведь для строя наемного рабства подобные права трудящихся являются просто народными. На каждое домохозяйство региона приходится почти 230 тысяч рублей кредитной задолженности. Размер общей задолженности жителей РФ по кредитам повысился на 9,8% или на 19,28 триллионов рублей по итогам третьего квартала 2020 года, по данным Общероссийского народного фронта. ОНФ измерял уровень задолженности населения по соотношению между средними долговыми обязательствами перед банками и размером годового дохода семьи. В России этот показатель составляет 32%. То есть каждая среднестатистическая семья должна треть своего годового дохода банкам. Наемные работники нашей страны на треть являются кредитными рабами, самыми натуральными рабами. И покончить с этой ситуацией можно лишь одним способом ликвидацией капитализма и установлением социалистического строя. Товарищ, вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании.